здравствуйте ребята меня зовут богатейший ди и за последние три дня я спал около 9 часов ради того чтобы постоянно быть с тобой на связи на этом канале и сегодня я планировал отдохнуть поспать и выспаться и с новыми силами выступать в бой но как обычно рынок абсолютно плюет на мои желания и здесь постоянно происходит что-то интересное и опасное ведь мне уже написало несколько человек которые попали вот на эту ситуацию и потеряли очень-очень много денег поэтому я решил сегодня Сегодня очень быстро включиться, чтобы показать тебе кое-что очень классное, связанное с принятием Шиба Ины, а также предупредить о том, чтобы ты не попал на большой скам, который сегодня развивается в интернете. Начнем с того, что петиция с обращением к Робин Гуду с просьбой про листинг Шиба-Ину набрала 400 тысяч подписей. Огромная цифра, которую Робин Гуд игнорировать точно не вправе. Поэтому следующая неделя для Шиба-Ину может быть очень масштабной. Ведь 21 октября Робин Гуд добавил новую вкладку в свое приложение. Эта вкладка называется «Альткоины». То есть они делают абсолютно отдельную опцию у приложений специально для альткоинов. Если раньше в приложении Robinhood поиск по слову Shiba Inu переводил пользователя на другие компании, которые уже поддерживают ее торговлю, то сейчас почему-то поиск ведет на пустую страницу, которая как будто бы готовится для Shiba Inu. Об этом сообщает криптоаналитик Дель Крэкспто. Надеюсь, я правильно прочитал его имя. Еще один влиятельный человек в мире шиба Milk Милкшейк, написал, что по отчетам Робин Гуд постоянно трудится над новой вкладкой альткоины у себя в приложении. Видимо, они что-то тестируют перед добавлением новых альткоинов на свою торговую площадку. Все это ведет нас к этому твиту из твиттера Shiba Inu News. Здесь они опубликовали один интересный слив. Что якобы 1 ноября 2021 года Робин Гуд добавит Shiba Inu. Они ссылаются на CoinMomo, которые и предоставили этот слив. Очень захватывающие новости, не так ли? Ведь Shiba Inu уже залистили такие площадки, как Vbu Coinbase Pro, Binance, а также Coinbase. Поэтому листинг на Robinhood — это хороший толчок для любой криптовалюты. Так Dogecoin после этого вырос на 20 процентов сразу же после листинга. Я немного изучил этот крипторесурс CoinMomo, с которого и последовал этот слив, и оказалось, что они уже говорили о том, что Shiba Inu будет добавлена на Робин Гуд 25 октября, однако этого не случилось. Поэтому к этому сливу нужно относиться очень осторожно. Но из квартального отчета Робин Гуда мы видим, что за второй квартал 62% прибыли приходилось на торговлю криптовалютами, причем по большей части благодаря листингу до Также интересно отметить, что даже просто на фоне слух, о листинге шиба ину акции робин гуда выросли на полтора процента поэтому мне кажется что робин гуд все-таки добавит шиба ину это финансово будет им выгодно может и не 1 ноября но рано или поздно это случится еще одна хорошая новость для принятия шиба ину в качестве средства платежа касается крупнейших сетей кинотеатров amc доход этой сети составляет около 1,3 миллиарда долларов в год так директор amc адам арон сегодня сегодня опубликовал очень интересный опрос у себя в официальном твиттере. Он написал, как вы знаете, теперь вы можете приобретать подарочные карты в наших кинотеатрах за криптовалюту, и наша IT-команда пишет код, чтобы мы вскоре могли принимать оплату в биткоине, эфириуме, лайткоине и догикоине. Стоит ли нам добавить и Шиба-Ину тоже? 82% людей проголосовали, что стоит, поэтому, скорее всего, Шиба-Ину скоро будет использоваться для платежей в кинотеатрах AMC. Это очень большой толчок в плане принятия и признания этой монеты. И, наконец, почти все как минимум один раз слышали про сериал «Игра в кальмара». Я не видел ни одной серии просто потому, что у меня банально нет времени. Сериал выпустил свою собственную криптовалюту Squid Game, и ее курс за сутки вырос на 2400%. Торгуется он на PancakeSwap, децентрализованной бирже, и я хочу прямо предупредить каждого, кто смотрит это видео. Я уже знаю нескольких человек, которые в безумии кинулись покупать эту криптовалюту в погоне за хайпом, причем на очень немаленькие для них деньги. Дело в том, что купить ее можно, а вот продать не получается. При попытке продать ты получишь такое сообщение с ошибкой. Многие уже с этим столкнулись, и если почитать комментарии, то можно увидеть, что люди пытаются продать ее просто-напросто в комментариях. Переслав с одного адреса на другой, понятное дело, здесь можно натолкнуться на кучу мошенников. Я прошу всех не покупать эту криптовалюту, не в погоне за большими процентами, не в погоне за хайпом этого сериала. Вы останетесь с никому не нужными фантиками без ликвидности, без возможности торговать и продавать, и главное, без своего их кровных денег которые вы вложите в эту криптовалюту на этом все ребят на этом все ребята это было быстрое видео увидимся завтра в новых больших выпусках которые я уже готовлю специально для тебя они будут касаться метавселенной а также топ-5 игровых альткоинов на которые я сейчас обращаю свое внимание Сразу же хочу спойлернуть, что среди них будет и бокс, который мы на этом канале покупали еще за 4 цента. Сейчас он стоит 1 доллар 20 центов. Мы уже сделали неплохие иксы, но я думаю, что это еще не предел для этой криптовалюты. Ее потенциал намного-намного больше. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить эти новые видео. Нажми колокольчик, чтобы получать эти видео в числе первых, а также... Что, прокомментируй, поделись видео с друзьями и подпишись на телеграм, ссылка на который в описании. Увидимся, пока.